Здравствуйте! Вы смотрите новости на Первом канале. Украинская политика против законов рынка. Переговоры по газу снова зашли в тупик. Евгений Адамов возвращается в Россию. Сегодня в Швейцарии официально объявят о его экстрадиции. Армейский пиротехнический снаряд вместо фейерверка. Опасные игры с законом в Калининграде. Музыка зимы по морю. В Архангельске построили ледяную колокольню. Сегодня в Москве возобновятся переговоры по вопросу поставок газа из России на Украину. Накануне обеим странам.